Истинной свободой. Отличное понимание свободы большинством. И твой рабский мир, обитель хаоса и вечного бега по кругу, где нет и намека на свободу, лишь выживание. Но вы оба родились голые, руки-ноги все одинаковое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 Все, что хочешь получить, сначала отдай. Хочешь, чтобы тебя любили, люби сам. Хочешь, чтобы тебя уважали, уважай всех. Хочешь богатства, свободы. Тебя отделяет незнание стратегической информации. Итак, ты уже смирился со своей жалкой ролью бесправного раба? Или готов стать хозяином своей жизни?